как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом BestChange.ru Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале с к звездам». И вот буквально Пару человек за прошедшие сутки написала мне, да вот, посмотри на канал Мастер Ринга, он реально годноту скидывает, тут можно зарабатывать и без каких-либо вложений, люди просто заходят зарабатывают, вот видос 841 тысяча просмотров, тут у него вообще большой канал получается, 249 тысяч подписчиков, и тут что не видео, 173 рубля в минуту, одна минута плюс 100 рублей, 2 рубля каждую секунду, 50 рублей в минуту, и мне говорят, а ты чё, лох? Ты не можешь такие тоже видосы выпускать. Сам небось там зарабатываешь где-то, а нам не показываешь. Что это за дело вообще? И посмотрел я пару видеороликов как раз таки мастера ринга. И хочу вам сказать, вот вам, кто мне написал и кто мне будет писать, давай такую же годноту нам поставляй. Во-первых, нет, я что хочу, то и буду поставлять. А во-вторых... Очень много видеороликов, где ну или вывод не работает, или нету таких огромных заработков, как тут пишут, потому что 50 рублей в минуту это достаточно хороший заработок, особенно когда он говорит, вот я блядь, там положил телефон и просто ничего не делаю, он у меня сам там что-то зарабатывает, майнит деньги. Нет, такого нету, зарабатывает автор этого канала двумя способами. Первый. Это реклама сайта или приложения, которое как раз-таки вы видите. И второе – это реферальная программа. Но и заработки эти на самом деле не такие уж и большие даже с реферальной программой на канале, где 250 тысяч подписчиков. Потому что он светил в некоторых роликах свои кошельки, там киви, еще какие-то кошельки. И поступления там вот ну, совсем небольшие. То есть мы можем сделать вывод, что с помощью вот этих способов особо много не заработаешь. То же самое, как на буксах. Если вы будете сидеть на буксах, то вы будете зарабатывать там при желании и тысячу, и две тысячи рублей в месяц. И для вас это будет намного лучше, потому что на буксе не только там просмотр рекламы какой-нибудь или установка приложений, за которые вам платят там 10-15 копеек. На буксах есть большое обилие заданий. Вы можете там и видеоролики смотреть, и писать комментарии, и на сайтах регистрироваться, и в игры играть, и статьи писать. и то есть уровень заданий там вообще различные. там есть задания по несколько тысяч например селу это самый такой популярный наверное букс ссылку на него оставлю в описании также еще там несколько различных буксов ссылки на них я оставлю в описании и также кстати для вас оставлю в описании airdrop по криптовалюте криптовалюта призм там будет вы просто заходите в telegram бот нажимаете кнопку получить монеты и там в принципе для вас будет инструкция где скачать кошелек где зарегистрировать кошелек для этой криптовалюты ничего сложного нету всего лишь одна минута времени и там вы стабильно будете получать вот эту криптовалюту и в чем преимущество она может вырасти там через месяц через год через три года в цене и там сейчас она стоит 1 цент 2 цента сейчас она стоит а может стоить и 10 долларов за одну монету а может и 20 и 30 50 это все тоже абсолютно бесплатно и, и вывод там точно работает это уже точно проверено так что переходите в описание там полезные ссылки а мастер ринга ну вот я просто с вот этого ролика меня бомбанула блин вообще очень сильно Простой заработок для школьника на телефоне. И туп, тут вроде топ-5 приложений, как школьнику можно заработать. Слушай. Также вы можете приглашать друзей и зарабатывать 100 кредитов с каждого вами приведенного. А вывести деньги можно только на платежную систему PayPal, поэтому советую зарегистрировать. Ну и на следующем месте. PayPal. блядь, PayPal. Я сейчас а, не к произношению доклебался. А вы в курсе, мастер ринга уважаемый, что школьник себе не может завести PayPal, паспорт ему нужен, потому что И на самом деле, если вы перейдете в комментарии, вот в комментарии просто Простой заработок в интернете, где тут 100 рублей 1 минута Я нашел, что очень много комментариев а, так, где люди пишут Да не, нифига, тут нельзя заработать Конечно, много таких, ты красавчик Но мне кажется, они накрученные а, Вот, блин, заработал 25 рублей Но они не пришли, там надо ждать Сколько-то времени или как Так а, Тут не открывается что-то Приложение не работает кто-то пишет, что за 5 дней СМК заработал, но это какой-то гон Кто-то пишет, что у него заданий нет И вот всякое такое То есть если вы открываете комментарии и находите, ну я не знаю, несколько комментариев Что это нифига не работает, что с вас там еще какие-то деньги требуют И всякое такое то Просто не тратьте время на эти приложения Потому что мастер ринга, он, ну я не знаю, это накрученная статистика или нет Или ему школьники просто так лайки ставят, не знаю, за красивые глазки может на самом деле прикольная схема, но очень много из этих способов, ну вот 50% они или не работают, или не гарантируют такого дохода, который тут у него вот в видеороликах, который он декларирует. Поэтому, просто смотрим, насмотрел 700 рублей за час, открываем комментарии. Вот, видим, ха-ха-ха, до 300-350 рублей в день, максимум 15 рублей, 15 рублей в день. Как называется видеоролик? 750 рублей в телеграм на час, за час насмотрел или как-то что-то такое? Так, 10 просмотров 30 копеек, 10 просмотров 30 копеек. Вы перейдите лучше на букс там, на селоспринт, на какой-нибудь, и вы намного больше заработаете, вот как минимум даже за 10 просмотров. 100 просмотров целых 3 рубля. В общем, друзья, на эти способы, ну, ну просто не стоит тратить время, и не стоит, конечно же, мне рекомендовать вот... Повзаимствовать контенту мастер ринга Потому что я буду или просто какие-то сайты левые рекламировать Которые или ограбят еще вас Или которые не принесут никакого дохода Или просто буду рубить на каких-нибудь буксах Вообще дешманских, где вам скажут Вот, вот тут станете миллионером Надо всего лишь 100 видео посмотреть Посмотрите 100 видео Вам скажут фигу, вообще ничего не работает А я за вас там 10 рублей получу Соберу вот сколько? 22 тысячи просмотров с каждого человека получу по 10 рублей, заработаю своих 200 тысяч, ну а вам запульну следующий видос, с помощью которого буду зарабатывать также. Поэтому ссылки, где можно попробовать, как зарабатывать вообще в интернете, если вы новичок в этой сфере, вы найдете в описании. Ну и мастеру ринга передавайте привет, потому что, ну реально, ну реально. Ну, вот реально тут не заработаешь. Вы лучше если школьника хотите заработать, откройте интернет вакансии, найдите специальность, назовем ее так, вакансию, где требуются люди на расклейку объявлений, и там вы реально заработаете намного больше. Идите там, машины моете на мойке, еще что-нибудь делаете, вот такую неквалифицированную работу, которую легко может выполнить любой абсолютно школьник, ну вот объявление клеить, школьник, я думаю, справится с этим. И вы заработаете намного ден... больше денег, поймете хотя бы как они зарабатываются, и это пойдет вам на пользу. А если вы будете сидеть вот на сайтах каких-то левых, где вам говорят, ты сейчас тысячу за минуту заработаешь, нет, это нереально, и вас просто пытаются обмануть. Всем успехов, больших заработков, и если школьник хорошо учить в школе, потому что если ты будешь тупой, то с очень великой вероятностью ты, ты вот будешь сидеть на вот этих сайтах, которые мастер ринга рекламирует, и будешь пытаться заработать у мамки на шее дома в 40 лет. Но у тебя это так и не получится. У меня все.